Ты мой сладкий, ты мой маленький, красавчик мой, булочку мою, мою сырничек, ты мой сладенький мой, у Друзья, что ты подглядывает, а фиксируемся, чувствуем почву, оп. туалетную бумагу это что такое баха ла пошло? Помогите, домой, мне ноги. Спасите меня домой. Это ты, что ли? Нет. Это не ты? Да. Это ты? Нет, не, ты, не я. Здрасте. Я не помешала? Если ты счастливый песик, сделай аф! Если ты красивый песик, сделай аф! А зайку? Ну все, придется мыться целиком. Опа! Добрый вечер, я диспетчер. Это кто в теремочке живет? Это кто? Блин, Лена, ну ты что? Девушка, пердушка, пошли, пошли, пошли, мы сладкие. Вот у нас сладенькие, мальчики сладкие. Я мужик. Робби, положи корзинку. На место. Быстро. На место. Робин. Быстро положи на место. Робин. Куда ты ее тащишь? Робин. Положи на место. И не совсем так орать. Я их в первый раз прекрасно слышала. Не надо прыгать. Не надо прыгать на людей. Не надо прыгать. Я понимаю, что ты целый день ждал меня. Нет. Я понимаю, что ты целый день ждал меня, но, пожалуйста, веди себя нормально. Я тебе должен отучиться от этого. Нельзя прыгать на людей, когда они приходят домой. Нужно ждать, пока на тебя не обратят внимания. И понял меня? Нельзя. Дорогая, ты не видела мой чехол от телефона? Смотри, драться надо так. Понял? Понял. Угу. Не злись, Буб. Так! Массаж ног делай, пожалуйста. шушу. Машаники. Ч ⁇ Машаники! Леонь, дай примерить твои усы, Лень, что у меня свои красивые, Я просто лежу с закрытыми глазами и просто. Я не хочу ни разговаривать, не шевелиться. раз два кофе, пожалуйста, американо. Сахара по сколько? По одной ложке. 18. Скучновато! <реклама> Скучно! <реклама> Что, может, по Что такое-то? Черт! Нет, спасибо, иду, не знаете, никак не хочется. <связь> <связь> Иди ко мне. Wow. Су. -су. Я так устала, что мне, собственно говоря, все равно, где спать, на чем спать. Тори, закрой ящик.